Всем привет, приветщики сегодня играем. Ну, получается, срубили дерево мы сыграли. И значит в 17 клике вам окажется. Кигер создает планету. Да, игл и Иглы, кстати, тогда и появились. Так, подождите. Вот так вот. Подождите, сейчас. Привет, найдт Так, создать новую планету. Ну, выберем размерчик. Знаете, это будет большая планета, чтобы мы там много разместили. Нажимайте сюда. А, нажимаете типа на планету, да? Чтобы заработать денежки. Мы можем купить себе ну, как раз увеличение за клик. Так, теперь мы кликаем по очень много. можем купить водички. ведь так хочется, да? Поэтому мы покупаем водичку. Конечно, только из-за этого. Так. Ну, мы, короче, будем создавать планету красивую, хорошую, чтобы на ней можно было жить. Видите, тут температура показывается, 49 градусов, 50 градусов, 2 градуса. Ну-ка, а на юге сколько? На юге жарко, по-моему. Минус 20 где-то. Минус 25, так то на севере. Так, и на севере сколько? Минус 20 тоже. И высота там есть. Так, мы покупаем воду, благодаря чему у нас вырисовывается вот такая земля. Странно, покупаем там воду. Вырисовывается то земля. А, а вот э, что. А, какие. Сейчас мы купим тысячи. Трава. Трава. Трава. Трава. Да, у нас будет наверное, не такая желтая планета, а уже зеленая И, и Да, такой расклад мне больше нравится. Так. Ого, у нас травы там много. Так. Планет Плэнс – это получается очки Очков планеты, Очко планеты. Благодаря чего нормально не пробычу. Что это? Ух ты, города будущего? В современном обычный город. Да, да, леса Так, ну давайте. Сейчас накопим на лес. Боже. на да, лесочек. Ой, нет. Не лес, а грустный будет. Правоспитание, чё ты? Так. Оно, что? Ух ты, у нас о, вот. У нас 30, 30. температура Thank you. будущего городов Тут все круто у вас будет на этом я с вами прощаюсь с вашим церком это очень теплое место градуса на тонусе. ладно пока